Победителей и призеров всероссийской Олимпиады школьников, а также ступальников ждет приятный бонус. Поступив на первый курс в Казанский федеральный университет, они получат выплату от 80 до 100 тысяч рублей единовременно. Такое решение было принято ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. Университет расширяет симбидальные программы, таким образом поддерживая талантливых абитуриентов. Победитель будет получать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 Соответственно, у него будет единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей. Также эти абитуриенты, уже будучи студентами КФУ, смогут получать ежемесячную стипендию от 4 до 10 тысяч рублей на протяжении всего времени обучения. Сейчас также прорабатывается вопрос о выплатах стипендий лицеистам Казанского университета. А 10 июля вышел приказ, подписанный ректором университета Ильшатом Гафуровым, где выпускникам лицеев КФУ будет предоставлена скидка 20% на оплату образовательных услуг. По этим приказе предусмотрено, что если ребята, наши выпускники лицеев Казанского федерального университета поступают в Казанский федеральный университет, но не добрали на бюджет до 20 баллов, в этом случае они могут поступать на контрактную форму обучения и будут им предоставлена 20% скидка по оплате стоимости образовательных услуг. На сегодняшний день в Казанский федеральный университет подано 182 заявления от абитуриентов, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. Возможно, кто-то из этих абитуриентов станет счастливым обладателем стипендии в размере 80 тысяч рублей. Единовременную стипендию в 100 тысяч рублей получат победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а призеры олимпиад сумму 80 тысяч рублей. Более подробную информацию смотрите на сайте Казанского федерального университета. Анна Глазунов, Нард Власиаров, Универньюз.